Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Продолжаем говорить об активациях, и сегодня мы рассмотрим очень важные моменты для проведения активаций. Для проведения активаций существует ряд ограничений, которые мы должны обязательно учитывать. Итак, нельзя проводить активации в секторе, где находится годовая или месячная летящая звезда «5». Фэн-шу ее называют «пять желтая». Это одна из звезд магического квадрата Лошун, 9 звезд которого соотносятся со звездами Большой Медведицы. Фэн-шу ее называют «звездой краха», и она меняет свое положение каждый месяц и год. Если потревожить желтую пятерку, это может привлечь за собой денежные затруднения, потерю работы, несчастные случаи и травмы. Она несет более серьезную опасность даже, чем великий князь Тайсуй. Нельзя проводить активации в секторе великого князя Юпитера. В Фэншу его называют Тайсуй. Это один из годичных поражающих факторов. Его часто называют Богом Года, поскольку он всегда занимает сектор Животного Года». Например, в 2020 году Тайсуй весь год находился на севере – это сектор крысы, а в 2021 году – на северо-востоке в секторе БК. Не стоит тревожить великого князя и беспокоить его сектор в течение года. Не надо в этом секторе начинать ремонт, забивать гвозди, сверлить, стучать, ломать, включать громкую музыку и, конечно же, делать активации. Нарушение этих запретов может привести к серьезным неприятностям. Далее. Нельзя проводить активации в секторе 3Ш. Это еще один поражающий фактор фэншуй. Он носит название «три убийцы». Ежегодно он занимает сектор в 90 градусов и приносит неудачи в отношениях, провоцирует насилие, ограбления и другие неприятности. Сектор, где есть три убийцы, не следует беспокоить, так же, как великого князя. Три убийцы меняются каждый год, и мы рассчитываем их по таблице. Например, в год крысы Три ша будут занимать сектор змеи, сектор лошади и сектор козы. Нельзя проводить активации в секторах, где в окна направлены негативные ша снаружи дома. Также не проводят активации беременной женщины. Нельзя проводить активации в день личного разрушителя. В Бадзи, когда зверек текущего дня сталкивается со зверьком года рождения человека, этот день является днем личного разрушителя. Определяем личного разрушителя по таблице, где мы видим, что все дни крысы это личный разрушитель для людей, рожденных в год лошади, а все дни лошади являются личным разрушителем для людей, рожденных в год крысы. В своих активациях я обязательно указываю личного разрушителя, в колонке «Кому нельзя проводить активацию». Нельзя проводить активации, если в помещении присутствует несколько человек, особенно дети, пожилые или больные люди. Их год рождения тоже надо проверять. Не забывайте, что активации в помещении можно проводить только в том случае, если всем членам семьи или коллектива данная активация подходит. А теперь давайте рассмотрим рекомендации, которые помогут усилить результат от проведения активации. Первая рекомендация. Все активации имеют накопительный эффект – Поэтому не стоит ожидать больших результатов от первой или единственной активации. Активации цементунзя дают значительный эффект только при длительном применении – 2-3 месяца и более. Чтобы достичь максимального эффекта, нужно проводить активации регулярно до получения нужного результата. Как правило, Первые ощутимые результаты бывают заметны после пятой или шестой активации одного типа. Чем чаще мы используем благоприятные активации, тем быстрее накапливается наша удача. Вторая рекомендация. Так как энергии протекают плавно и не могут резко поменяться, поэтому начинать активацию в помещении НАТО через 5 или 15 минут после начала указанного двучастия. Для активации удачи в помещении используется только астрономическое солнечное время. Я указываю в таблицах время начала двучаси по солнечному времени. Солнечное время дается одно, которое переводится в местное время каждого региона. Третья рекомендация. Для того, чтобы получить максимальный результат, нужно четко обозначить для себя цель проведения активации. И чем конкретнее будет стоять цель, тем лучше будет результат от активации. Подумайте, что вы хотите получить от активации, в чем именно нужна помощь. Может быть, вам нужна новая работа, новый источник дохода или новая любовь. Не надо делать активации ни о чем или обо всем сразу. Разные виды активации применяются для получения разных результатов. Желательно выбирать активацию – в соответствии с вашими целями. Лучше выбрать 1 два аспекта и работать с ними 2-3 месяца. Следующая рекомендация. Проводить активацию можно у себя дома, в офисе, в гостинице, в кафе, то есть в любом помещении, которое вам подходит, за исключением санузлов. По возможности старайтесь проводить активации в комнате, которая имеет окно. В помещениях без окон активация имеет очень низкую эффективность. Пятая рекомендация. Активатор устанавливается ближе к окнам и внешним стенам дома или квартиры. Чем ближе к внешнему периметру устанавливается активатор, тем сильнее воздействует активация. Следующая рекомендация. Помните, что активация сильнее всего воздействует на того, кто находится в помещении в данный момент. Следующая очень важная рекомендация – это то, что в нескольких секторах нашего дома влияют благоприятные энергии года, которые могут оказать нам дополнительную поддержку. Это благородные помощники – солнце, луна, счастливый благородный и благородный дракон. Если в процессе проведения активации мы устанавливаем активатор в секторе благородного помощника, то эффект от активации усиливается, и, возможно, мы получим даже дополнительные бонусы. Слово «благородный» означает то, что наш успех на 90% зависит от людей. И если мы окружены правильными людьми, то очень быстро продвигаемся по социальной лестнице и быстро решаем поставленные задачи. Активируя личных благородных, мы приглашаем нужных и правильных людей в нашу жизнь. Благородные года ежегодно меняют свое положение. Достаточно активировать их хотя бы один раз в месяц, и мы получим их поддержку. Благородные солнце помогает мужчинам, а также привлекает помощь сильных, влиятельных мужчин. Благородный дракон обеспечивает денежный прорыв, помогает преодолеть застой в делах, способствует повышению по службе, а также он помогает вернуть долги и получить кредит. Благородный луна улучшает удачу женщин, а также помогает получить помощь от сильных женщин, налаживает отношения между людьми, способствует внезапным озарениям, появлению хороших мыслей и новых идей. А «Счастливый Благородный», как следует из его названия, помогает наполнить дом энергией счастья, радости, полноты жизни и оптимизмом. То, чего сейчас многим как раз и недостает.